Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я хочу вам показать необычный способ изготовления цветов из атласной ленты для декорирования маленьких зажимов для волос. Для этого я возьму ленту шириной 38 мм. Понадобится мне фетровый диск диаметром 3 см. Для декора низа цветка я буду использовать вот такие цветочки, вырезанные из гиппюра. Сами цветочки я буду приклеивать к зажимам клип клап длиной 4,5 сантиметра. Понадобится иголка волка с ниткой и клеевой пистолет. На один цветочек нужен отрезок ленты длиной 25 см. Резок, конечно же, нужно обработать огнем. Теперь ленту я держу изнаночной стороной к себе и правый конец подворачиваю примерно на 10-12 мм. Прошью этот участочек ниточкой прямо вдоль кромки верхней стороны ленты. Теперь указательный палец держу, вот так, на него накладываю ленту, убираю палец и у меня получается складочка. Сейчас увидите еще раз. Ширина этой складочки тоже 10-12 мм. Фиксирую это положение. Опять указательный палец положила. Накладываю на него ленту, убираю палец. И тоже получается складочка. Это очень простой способ сделать более-менее одинаковые складки. И довольно-таки быстро. Вся длина ленты уже прошита складочками. Теперь на конец ленты я накладываю начало отрезка. И тоже здесь прошиваю. Теперь нужно иголку вывести на лицевую сторону. Получается вот такая деталь в виде юбочки. И здесь 7 складок по всей окружности. Теперь фетровый диск. Прикладываю к изнаночной части. Можно шить по изнанке. А мне удобнее это делать вот по лицевой стороне. То есть я буду шить по ленте. Снизу пальцами я прощупываю край фетрового диска, чтобы не выйти за него. И прошиваю так, чтобы вот эти все уголочки захватить. И хорошо их зафиксировать на фетре. Точно идеально по кругу прошивать здесь. Даже не стремитесь. Прошивайте как получается. Потом все равно этого ничего не будет видно. И в любом случае у вас получится красивый цветочек. Такие цветы я рекомендую делать начинающим мастерицам. Он делается на самом деле очень просто. Вот все, я уже прошила этот, эту окружность. Ниточку здесь фиксирую и обрезаю. Теперь прошью верхнюю часть накладываю вот ленту на ленту край на край отступаю примерно 5 миллиметров от верха больше отступать я не советую можно немножко меньше но больше не нужно и крупными длинными стежками прошиваю вдоль кромки. Все уже прошито и можно стянуть нить. Поправляю верхушку цветка и теперь ее я буду э, закреплять. прошью крестом, вот будет направление одно и другое. Теперь я выведу иголку влево и вправо, вот так. верхушка закреплена. Теперь смотрите внимательно, я завожу иголочку в верхушку и теперь правая рука у меня, поворачиваю я цветок влево, а левой рукой поворачиваю основание цветка вправо, то есть по, по спирали и смотрю, что у меня получается здесь можно это сделать более туго тогда цветок получится меньше или более свободно цветочек получится чуть больше меня такой вариант устраивает и теперь я закрепляю такое положение несколькими маленькими стежками тоже в четырех местах закрепляю чтобы эта спираль не развернулась выбираю такие места где не будет видно мою ниточку. Это вот внутри складочек получается очень хорошо. Вот здесь еще можно закрепить. И таким образом... Делается этот цветок. Теперь ниточку на обратной стороне я закрепляю. И цветочек похожий на розочку. В принципе, уже готов. Вот еще такой. И обратите внимание, они все похожи, но... Сделать абсолютно одинаковые два цветка просто невозможно. У каждого цветка свое индивидуальное лицо. И сейчас я возьму два цветочка и поставлю их на зажимы. Для этого мне еще понадобится узкая лента шириной 6 миллиметров и отрезок возьму длиной 6 сантиметров. Закреплю этот отрезок на самой широкой части. Буду использовать горячий клей и делаю это для того, чтобы приклеить цветок не только на металлическую часть зажима, но также и на ленту. В таком случае цветок будет держаться очень надежно и не отпадет от зажима. И теперь закроем место склеивания вот этим цветочком. Кстати, есть специальная тесьма, которая состоит из цветочков. Их можно вырезать и использовать для таких целей. Вот такой зажимчик получился у меня. И обязательно получится у вас. Размер этого цветка 3,5 сантиметра. Фото ваших работ, сделанных по моим мастер-классам, вы можете поместить в группе на Фейсбуке. А ссылку на мою группу вы можете найти под каждым видео. Я желаю вам творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!